Здравствуйте. Российский, да, российский, да, российский. да. Как хотите. На украинский, на российский. Приехала, потому что стреляли. Начала сидела в подвале несколько дней, в погребе в доме и начало психическое не неполно... не психическое несостояние такое неразумное я стала. Это нервничать. в Одессе, да? Город Одесса. Это, это да. Я стала Николаев. Я стала нервничать. Стала нервничать, сутки провела в погребе, mm. и все, и поняла, что мое психическое состояние уже мне не позволяет. Mm. Я стала бояться всего, и мне пришлось уехать. Чисто психологически. И сколько провели в Бухаресте? В Бухаресте 20 дней. А понятно. И потом я поселилась в Петра -Нямц, Петра -Нямц. Да. А здесь я приехала на 4 дня, в отеле меня Богдана поселила, и я четыре дня... Посольстве проверяла документы, все нормально, mm -hmm. все нормально. Все нормально вас, да да. да. А как вам нравится там горы, Карпаты. Город... Это нас объединяет да, Карпаты горы, и Румынские карман. и Украинские. Да, а я часто отдыхала в Карпатах в Трусковце, да, на веда... веда... да. санаторий А здесь очень красиво. Пендер это что-то, это сказка. Это вообще. Так что я пока буду там. А там а моя дочь находится она нотариус. И... Очень сильно стреляли, и ее друзья забрали в Германию. Mm -hmm. Она нотариус сама, а нотариуса всех уволили, и закрылись, и ездили. И вы тоже юристом были? Я была я работала преподавателем в университете. Mm -hmm. вот. Учили юристов? Учила юристов, да. Mm -hmm. А вот в связи с этими стрелами я стала психически себя плохо чувствовать, ну, Псих... да. именно психология моя стала. Я стала бояться, трястись, Понятно. сердце стало болеть. И вот только недавно я успокоила, что не стреляют. Да, здесь не стреляют, не бомбят. А как люди к вам относятся? Прекрасно. Насколько только трудно хорошо. понять. Насколько... Хорошо, что вы чуть-чуть по-итальянски -чуть говорите. Я знаю итальянский, я, итальянски итальянски, я, итальянски, я знаю немецкий. У -у -у. Но очень никто не говорит. Но итальяна пока-пока, <сос> итальяна <сос> выручает. <сос> да, помогает и похожий, итальяна, похожий да, язык. Да. Замечательные люди. Я просто хочу написать в организацию. С, с, с, с, сейчас я скажу правильно а Как же это правильно называется Организ... Что нам помогает? Кто нам помогает? Много организаций Нет, Я не, вот из не организации. Нет, не организации, Волонтеры а, и так далее а Все, все общество Это Европейский союз нам помогает а, Да? Да, так это вот страна хочу... Евросоюза Так вот писать я умею, поверьте ага. Писать я умею Так вот я напишу да, Европейский союз Что так как относится Румыния относится к украинцам так нигде. Наверное, и в Молдове тоже. Нет. Нет, вы были в Молдове? Я не была, но у нас соседка живет в Молдове. И жалуется, да? Не то, что жалуется, но не так. Понятно. Они же не хотят терять связь с Россией. Конечно. И сейчас Приднестровье уже в такой в опасной зоне. Ну, это слова. Это не. А румыне нечего боятся. Румыния, Румыния НАТО. Сюда не то, что бомба, сюда пуля не пролетит. Посмотрим. Да ну Ник НАТО. Никто не, не думал, вы... что Россия атакует Украину. Вот получилось. А кто я тогда? Кто Я родилась в одном месте, жила в другом, училась в Московской Академии и дальше. Так и я родился в Советском Союзе, был советским гражданином, теперь стар румыном. Жизнь. Дело такая, жизнь, да, да, такая да. Но что, что я знаю из всех моих знакомых, кто живет в других странах, что Румыния принимает настолько э, украинцев дружелюбно, есть, да? дружелюбно очень братцы, хорошо относится к Самых высших это о Мол... Румынии, потому что э, здесь люди живут и питание, и отношения, и готовы все помочь. А волонтеры это люди, которые помогут во всем. Благодарю, благодарю от всех украинцев, благодарю Румынию за такое отношение к нам. Мы по сути в беде, в горе. Ну, да. А здесь мы все чувствуем нормально из-за того, как о нас заботятся, так как к нам относятся. Благодарю, благодарю румынское и руководство, и само, само государство. Благодарю. Спасибо. Хватит. за интервью. Ну, там выберешь сам, что нужно. Я сказать. все поставлю. Отлично сказано. Спасибо. Такие лекции. Молодец.